Вместо 50 миллионов голов скота 7. Говорит, зерно вывозим за рубеж, потому что сами не производим ничего. Она говорит, есть такое понятие: технологическая отсталость. Мы технологически полностью зависим от Запада. Раньше такого не было. Апал Николаевич, ну а вот. Во-первых, только вкратце, потому что мы много раз это обсуждали, положение дел в сельском хозяйстве за эти 30 лет. И еще вопрос, знаете, не сочтите, что он из области черного юмора. Вот вы практика, вы создали действительно ну, удивительное предприятие. Вот за эти 30 лет вам каким-то образом государство помогало? Ну, на самом деле оно нам не помогало, оно мешало. Нет, помощь государства есть. Нам просто перестали говорить, что нужно выпускать. Когда-то был госзаказ, Советский Союз говорил, что мы должны выпустить. И гарантировал, что у нас это купит. А теперь он ничего не говорит и говорит только одно. Что бы вы не произвели, у вас будет убыток, по сути своей. И будете жить за счет кредитов. Я всегда говорю, слушайте, вот если все эти крупные агрохолдинги, которые были созданы за последнее время, их сейчас отключить от кредитования, как это случается часто, вот слышали там проблему у Канивы, проблему Евродона, который уже теперь умер, сразу они смогут сами выжить в условиях, когда постоянно повышаются тарифы когда административное давление растет неимоверно, когда ты не можешь найти для качественной продукции покупателя, а вы знаете, что реальные доходы падают, и государство вдруг сказало, знаете, поскольку свои не могут купить нормальную еду, вывозите это все за рубеж. Это же прямо в госпрограмме написано теперь. Я всегда говорю, слушайте, а вот есть такое понятие расширенное воспроизводство, это когда ты можешь за счет собственных источников увеличивать производство продукции. Как же можно при падающих доходах населения, а основную продукцию сельского хозяйства покупает население, увеличивать производство? Тогда говорят, продавайте все. Но в этот момент одновременно с этим ввозится в январе этого года на 18% больше везли пальмового масла. Куда оно девается? Это так называемые молочные продукты. И вот радость от того, что полки забиты фальсификатом, вот я, например, не испытываю. То же самое, замените животных жиров. Соя, и, ну, там много что привозится, все это состоит из химических ингредиентов. И теперь вопрос, качество продукции. Я вот слушал доклады на Петербургском форуме, ведь теперь проблема в том, что из-за некачественной продукции, которая поступает, в том числе через прилавки, вот эти забитые чем-то, в наши потом желудки, здравоохранение оказалось в такой ситуации, что приходится всех лечить. Огромное количество диабета, ну и всего-всего остального. Это последствия вот этой политики ввоза некачественных ингредиентов в Россию. А натуральную продукцию, которую когда-то выпускал Советский Союз, ее практически уже и не найдешь, по большому счету. Я, кстати, могу с вами поспорить в чем. Советский Союз, если вы посмотрите фотографии тех лет, то все столы в праздники ломились от еды. И вся эта еда... Учитывая постановления, в том числе и Совмина, ЦК, была натуральной абсолютно. Сейчас хвастаться особенно нечем. Фальсификат даже по мнению государственных органов забил все полки. Вот. Поэтому я считаю, что тут вот в сельском хозяйстве, а учитывая то, что количество тракторов, сельхозмашин и всего остального покупается крайне мало, мы еще раз научились фальсифицировать, скажем так, в статистике докладывать то, о чем нет. Вот. А на самом деле совершенно другая проблема. Проблема в том, что если мы хотим накормить собственный народ, нужно совершенно по-другому относиться к сельскому хозяйству. Что касается других вот, э, успехов. Количество занятых в сельском хозяйстве уменьшилось. В селе жить уже невозможно. Знаете, какая зарплата в сельском хозяйстве средняя в России? 20 с чем-то тысяч. На эти деньги прокормить семью, а тем более купить новую квартиру. А я вам напомню, что в советское время 30 лет назад все получали новые квартиры, я как молодой специалист получил коттедж тогда. Да, вот. в деревнях это было даже проще. Слушайте, это было норма. если ты в течение пяти лет не получал новую квартиру, то это можно было уже идти извините, в секретарево райкома и жаловаться об этом, и поэтому бесплатное жилье, бесплатное, и везде было написано требуется, требуется, требуется. Найди сейчас достойную работу, Ну, я не имею в госорганы, прокуратуру на селе, попробуйте найти. А второе, то, что вот мы говорили, это же жизнь в сельском хозяйстве. Не детских садов, не школ, не больниц, не нормальных дорог, не энергоснабжения. В первом веке у нас нет теплых туалетов в школах. Это было известно всем. Ну, давайте, тем не менее, познакомимся с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. И вот такой вопрос поставили. Какая из перечисленных групп оказывает больше влияния на внутреннюю политику России? Левопатриотическая оппозиция, так считают, 9%, силовики 6%, затруднились ответить, 2%, и 83% считают, что либералы оказывают решающее влияние. Павел Николаевич, а вот как бы вы могли прокомментировать эти результаты? Мне кажется, что это во многом очень правильно, несмотря на то, что мы сейчас м -м, говорим о патриотизме, что армия стала, конечно, гораздо более уважаемой, чем в 90-е, и престиж там повысился, и, и, и все такое прочее. Но, тем не менее, вот реальная сила... Реальные ресурсы, реальный бизнес, СМИ, банки, они как были у либеральной части нашего общества, прозападные, так и остались? Ну, во-первых, то, что говорил предыдущий оратор, он правильно сказал, что либералы и силовики, в принципе, ну а силовики это не, не военные, это именно правоохранительные органы, это органы защищающие как будто государство, на самом деле защищающие интересы правящего класса. Поскольку правящий класс у нас так называемые либералы, хотя я не согласен, это не либералы никакие. Потому что ну, капиталисты, либералы, а у нас больше клептократы. У нас люди, которые не работают на страну, которые сделали так, что судебная система, она подчинена тоже капиталистам практически, нет, нет свободных выборов. У либералов совершенно другие ценности. Но действительно, 83 плюс 6. Это как раз те люди, которые оказывают большое влияние на внутреннюю политику России. А иногда даже и на внешнюю. Потому что, к сожалению, в интересах глобальных транснациональных компаний мы свои интересы иногда подвигаем в сторону. Это я видел. Вот. Если бы у нас к власти пришли реальные патриоты, у нас бы не было таких тарифов на солярку, на электричество. У нас бы люди жили совершенно по-другому. У нас не было бы такой бедности сумасшедшей. Вот. И поэтому у нас борьба идет между социалистами, ну, социализмом, капитализмом и фашизмом иногда. Вот и все. Сравнительно недавно, вот буквально вот месяцы какие-то, мы, народно-патриотические силы, опасались всерьез либерального реванша. Понятно, что мы не испытываем особой симпатии к нынешней власти, но мы видим, что на ее место могут прийти еще и более деструктивные силы. Там, не знаю, с тем, что они не доделали в 90-е, с декоммунизацией, запретом коммунистической партии и прочее, прочее. Вот, на ваш взгляд, сегодня такая опасность существует, ведь и Путин апеллирует иногда к Советскому Союзу. А если посмотреть программу Соловьева, так там вообще вот бедный Станкевич стоит, и все его там клюют за то, что он либерал из 90-х. Подождите. Если исходить из того, что происходит сейчас. А против э, коммунистов, против людей с социалистическими принципами все больше и больше репрессий, и вы это видите, и на низовом уровне, и в, в, уже в, наверху, то не, я не исключаю того, что могут начнется просто реальные репрессии после, после тех, кто... Потому что мы же правы. Социалистические принципы, хозяйствования, социализм, вообще, это будущее страны. И не только страны, но и мира. Я, это я так считаю. Вот. И опасность, главное, исходит не от каких там яблочников и либерал-демократов, это понятно всем. Главная опасность существующему режиму исходит от той партии, которая имеет идеологию. Идеология только одна может быть противоречить капиталистической, это социалистическая идеология. И поэтому если у людей все больше и больше приходит понимание, что их обманули, а ну, вот давайте так честно: с пенсионной реформой их обманули. Да. С поправками в Конституцию, которые говорили о том, что будут индексация пенсий, будет и с экологией что-то улучшится, еще что-то, их обманули. Написано много, как будто бы хорошего, даже если э, эти поправки прошли, но реально становится хуже и хуже жить. И рано или поздно люди это понимают прекрасно. И поэтому, как может власть себя повести? Она может. Обвинить в, в чем? Либо Запад, там, допустим, виноваты те, которые там где-то э, за границей, но или виноваты вот эти, вот, которые расшатывают. Кто расшатывает? Кто предлагает сейчас э, перераспределить богатство страны в сторону бедных? Э, э, ну, э, коммунисты. Кто предлагает ввести прогрессивную шкалу налогов? Кто предлагает э, выво не вывозить деньги за рубеж, а оставить все здесь? А это же нападение именно на, на правящий класс. Именно они защищают интересы, я имею в виду, крупных олигархов. Вот если вы внимательно посмотрите, я недавно смотрел фильм «Геннадий Зюганов», кстати, да, да, да, вы же канала. это делали. У -у -у. да. И там дается полный анализ того, что было, как происходило предательство Родины этими самыми так называемыми либералами. И как сейчас в развитии этого всего происходит дальше процесс. Процесс фактически не останавливается. Разграбление страны, значит, обнищание страны. Выведение денег за рубеж и невозможности развития страны. То есть деньги должны вкладываться вроде в национальную экономику, в будущее, в образование, в здравоохранение. А деньги вкладываются в совершенно другие вещи. Поэтому я считаю, что это возможно. Репрессии к оппонентам они уже есть и могут выйти просто массу. Несмотря на то, что постоянно, что президент, что, допустим, председатель, думают, что другие чиновники, они говорят, нужна оппозиция, нужно слышать оппозицию, но реально оппозицию слушают следователи.